Единственное, что может помешать э, завоевать Россию, Восточную Украину, Южную, там, какую угодно, это сильная, экономически развитая, единая, с хорошей, эффективной армией Украина. И все? Второе. Да, есть какой-то набор международного давления на Россию, который, в принципе, например, в 15 году сыграл свою роль в том, что вы можете мне сегодня в 21-м его еще задавать. Mm -hmm. И в отчасти я считаю, что эти жертвы несчастных людей, погибших э, в малазийском этом сбитом случайно самолете. Это на самом деле фактор, который очень существенно повлиял на то, что определенный сценарий оттяпывания не Донбасса, а где-то 8-12 юго-восточных областей Украины не реализовался. Потому что шок был на Западе, шок был в Кремле. Я в свое время отслеживал хронологию всех тех звонков, которые Владимир Владимирович проделал в течение 40 часов после того, как это случилось по всем направлениям, и все, что я знаю о международной политике, это не была спокойная обычная ночь. А вот, в принципе, да, есть определенный набор механизмов давления. Но мы все понимаем прекрасно, что с тех пор, как мы знаем такие имена, как Курчатов, Сахаров, и, и же с ними, Попытка разрешить какую-либо тему с Россией военным путем на многие еще десятилетия вперед закрыта. Потому что, мы... да, давайте. Угу. Потому что у нас есть ракетно-ядерный щит, и мы сегодня ведем себя так, как вели себя американцы в 60-е годы. Мы разыгрываем из себя тех сумасшедших, которые готовы в любой момент нажать на кнопку. А поскольку никто не знает, мы на самом деле сумасшедшие, или только разыгрываем их, то мир находится в состоянии приятной для Кремля неопределенности в этом вопросе. Украина есть дилемма. Дилемма крайне сложная и неприятная. Но Украина не единственное государство, которому такую дилемму приходила свою историю разрешать. Сто лет назад ровно такую дилемму разрешала большевистская Россия. Эта дилемма называется вынужденный, похабный, как его называл Вош мирового пролетариата, унизительный и мерзкий мир ради перегруппировки и сохранения сил, или война до победного конца, но, к сожалению, война до на самом деле несчастного конца потому что когда воевать нечем и некому а я подчеркну и нечем и некому поскольку все социологические опросы э, на украине показывают что население не рвется массово воевать что есть безусловно пассионарная часть Общество, которое записывается в добровольческие батальоны и которое посла независимость страны пять лет назад. Но в массовом порядке, в массовом порядке призы в армию о, и участие в боевых действиях остаются непопулярными в Украине. У Украине есть и был, и, к сожалению, тот выбор, который Ленин сделал тогда, в пользу похабного мира, для того, чтобы сохранить власть, ресурсы и не погубить страну, и оказывается в положении. Когда единственный перспективный для нее путь и сохранение себя, и даже, может быть, перспективы возвращения утраченных позиций состоит в том, чтобы создать страну мечты. То есть ту страну мечты, глядя на которую люди не только из юго-восточных областей Украины, но даже из того же Крыма скажут. Но ну, вы смотрите, мало того, что они и демократичны но у них же уровень жизни выше, чем у нас. Однозначно. А если и то, и другое в одном флаконе, то чего же мы тут делаем тогда? Мы сделали в 2013 году большую ошибку эмоциональную. Хотим обратно. Так вот пока этого не произойдет, какие-либо другие способы решения проблемы, их несколько. Первое, сидеть и ждать, пока Россия развалится сама по себе, в России произойдет революция, она распадется на части, и тогда ну, тогда можно будет что-то порешать. Можно ждать, но можно ошибиться в расчетах лет на 100 на 150. Второй вариант ждать, пока, наконец, на Западе придет кто-то, кто захочет повоевать вместо тебя. Можно даже не ждать. Не появится, не придет и не повоюет. Есть чем заняться. А, начать войну самим. Ну, я э, не Гольц, я не Павел Фегегаур, но даже моих скромных. Познании военном деле достаточно для того, чтобы понять, что такая военная авантюра будет самоубийственной. Тогда что остается? Остается только один вариант произвести болезненные реформы, произвести глубочайшую перестройку экономики, консолидировать общество мечтой. О будущем пройти через унижение. А почему надо проходить, собственно, через унижение? А причина простая. Проблема в том, что вот все эти перестройки для Украины ну, так исторически сложилось невозможны без нормальных деловых отношений с Россией. Ну, это, да, по кругу если пошли да, могла да. сять свою территорию, свернуть ее как коврик. И перенести куда-то в сторону Новой Зеландии, то, безусловно, это для этой страны было бы лучшим решением, и я бы никого в этом не обвинил. Но она не может взять свою территорию, свернуть ее как коврик и куда-то отнести. Она тысячами нитей была и продолжает связана экономически с той территорией северного соседа, э э рядом с которым она выросла, и с которым у нее огромная общая история. Более того, энергетическая зависимость Украины – это давность. В сегодняшней ситуации Украина э, только усугубляет свое положение, поскольку она получает сейчас энергетические ресурсы по ценам не ниже, а намного выше, чем она э, могла бы, по сравнению даже с соседними странами, поскольку она вынуждена покупать например, тот же газ на спотовом рынке. Третье. Понятно, что то есть, я не хочу, чтобы просто я был неправильно понят. Я считаю политику России в отношении Украины несправедливой, незаконной, недальновидной, исторически губительной для России, поскольку, говоря шахматным языком, мы сегодня меняем пешку на ферзя. Мы, мы разменяли Крым на Украину, на отношения не только с Украиной, а со всеми восточноевропейскими странами, потому что все, например, запомнят. То есть моя позиция здесь однозначно несправедливо, незаконна. И как э, не знаю, кому приписывают, кто конкретно сказал, потому что много авторов, это хуже, чем преступление, это ошибка. Но тем не менее, со стороны Украины, для Украины все произошедшее – это данность. И режим Путина в Кремле – это данность. И тяжелое экономическое положение это данность. И с этими реалиями надо считаться. И с моей точки зрения, единственная разумная реалия это идти дальше, налаживать отношения. И вот тут вы абсолютно правильно сказали: здесь мы подходим, Алексей Алексеевичу, вашей реплике. Это и была программа Зеленского, с которой он набрал свои физические проценты. И сейчас он, он конечно, не примаков, но что-то от него. У него есть. Он делает филический такой ютен в украинской политике и становится более порошеннистой, чем сам Порошенко.